Ой, привет меня зовут влад сегодня вас ждут два плагина которые устанавливаются в один клик первый называется 1 называется от жара а второй гуджу шучу первый называется denoise а второй motion blur и они от revision один убирает шум а второй делает нужный смаз для кадра например motion blur позволяет нам подчеркнуть воспоминания персонажа или там его потерянность, опьяненность какую-то. Или, например, если у вас неправильные настройки съемки, то есть соотношение э, чистоты кадров к выдержке, то можно использовать этот плагин. Он устанавливается, еще раз повторяю, легко. И смотрите, наблюдайте. Так мы в программе. Вот вас ждут два архива, два установщика. Они устанавливаются легко. Тут э, помощь, подсказки все объясняется. Установщики делал не я, тут все рассказывается подробно. Вы установили, естественно программа закрыта, вы установили и вот они у вас находятся в эффект, эффектах, видеоэффекты, папка revision, плагин и к denoise относятся два плагина, к motion blur 3. В общем, короче говоря, мы набрасываем ...э шотики, по которым будем смотреть дальше, как что работает. Сразу говорю, что я еще не очень разобрался в них, я просто э делюсь с вами полезной инфой. Так, в первом примере мы сделаем, например, смаз такой, да, тут активная такая сцена, вы видели, как оно выглядит, сделаем вот так, накинем Motion Blue, он немножко обрабатывает, нужно подождать, Вообще 0,50 это мало, вот мы смотрим в эффект control, видим этот эффект, чаще я использую просто первый вот этот blur amount, больше его и не надо, 0,50 мало, например тройку, я люблю часто тройку ставить, вот вы уже увидели, как все поменялось, сейчас, сейчас чуть-чуть обработается. Ну вот, вы видите. Можно усилить, например, до 10, чтобы еще нагляднее было. Ну и нужно найти какую-то золотую середину. Прикольный эффект. В 2 клика. Скачивается плагин тоже в 2 клика, даже в 1. Вот без него. Теперь посмотрим на шумы. Шот довольно-таки такой темный, шумненький. Вот вы видите. Я приближу в темные участки. Как выглядит. ой ой ой ой И если мы набросим, просто денойс набросим сверху, то мы увидим, как он классно справился без всяких настроек но ну, надо быть аккуратным с denoise потому что он просто смазывает картинку если так оно будет незаметно Мы убрали шумы картинка стала поярче вот видите практически незаметно я бы сказал незаметно если мы поставим 10 То есть, Station, Rotation, but, uh, uh, uh, uh, uh, space, space, Spatial Radius, мы ставим 10, например, да, мы поставили 10, вот, с шумами и без, ну просто офигенно. В общем, вот такой короткий получился обучающий видос. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Чем больше нас, тем мы сильнее. Пока.